Ага. как не бояться если вы боитесь человека то не видя этого человека возьмите телефон представьте будто вы звоните этому человеку которого боитесь и громко открыв глаза постарайтесь представить перед человека перед собой и выскажите все что вы думаете об этом человеке данная техника работает очень эффективно приведет вас к тому что решится нерешабельный вопрос как наказать человека? Уже рассказал вечером с открытыми глазами, желательно стоя у стены, упершись руками за стойку и вот так раскачивайтесь, ругайте шепотом этого человека матом, которого считаете негодяем. Старайтесь говорить очень плохие слова, пусть это никто не видит и не слышит. Лучшее время для такой техники 23.00 вечером.